Привет, друзья! Сегодня я открываю новую рубрику в моем музыкальном журнале. Ну, или, если хотите, новый плейлист. Он будет называться «Видеокниги». Безусловно, я не собираюсь э, прекращать музыкальную работу, а просто слегка меняю тематику в связи с тем, что сегодня происходят такие напряженные события. Как говорится... Когда разговаривают пушки, музы молчат. Обязательно просмотрите это видео до конца. В конце будет самое важное и полезное. Надеюсь, эта рубрика будет интересной, поэтому подписывайтесь и обязательно ставьте свой лайк. Теперь я попытаюсь прикоснуться к творчеству моего самого любимого писателя Александра Ивановича Куприна. Его рассказы следуют главному принципу «Краткость – сестра таланта». Рассказы его написаны изящным языком, весьма познавательны и читаются на одном дыхании. Тем не менее, я попытаюсь донести до вас его рассказы своим способом, кратким содержанием и очень важными цитатами. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас такое время, когда э, книги, хоть и читают, но уже все меньше и меньше а мне хочется публиковать видеоролики с полезным содержанием. Весь мой музыкальный канал подчинен именно этой идее. Ну что ж, давайте приступим. Только вот такой уговор. Попробуйте представить время, относящееся к концу XIX века. Как одевались люди в то время? Какой был транспорт? Как люди общались между собой? То есть... Каким языком? Ведь сейчас, если внимательно послушать, как между собой общаются люди, ну, скажем, в транспорте, или, скажем, переписываются в интернете, или даже вот военнослужащие между собой, то, понятное дело, культура-то где она в обществе? На дне. А культура – это основа всего. Поверьте мне, так и есть. Александр Куприн. Последний дебют. 1889 год. Антракт между третьими и четвертыми действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Гекендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, вертюры, изображавший очень наглядно плач иудеев в пленении в Вавилонском. Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаянная фуга, где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, где гудел самым безжалостным образом тромбон и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты,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 торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре. Ну а дальше идет рассказ о других персонажах. Вот, например, Алексей Тимофеевич Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариуса. И был он всегда в страшном волнении. «Опускайте, опускайте кулисы-то!» – кричал он, бегая без сюртука по сцене. «А ты, голубчик Кирилл, сбегай-ка сейчас вниз в косу. Да, пошевеливайся! Бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!» Эти последние слова относились к антропренеру и директору трупы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке.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 но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки. — Чем обязана чести видеть вас у себя? — спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучало скрываемое горечь и презрение. — Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить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 «По всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и требовать любви. Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра. Если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться. Я сделал бы то, что мне хотелось бы сделать. Разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином Александр Петрович возразила Гольская. Вы забываете, кажется, что я женщина, что... Ах, не все ли равно? Я признаюсь, не понимаю совершенно, не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна, так простительно думать только девицам, которые, заслышав в словах мужчин намек на любовь,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 — Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью? — прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна. Она так была хороша в этом замешательстве, что у антропренера мелькнула на мгновение мысль. А ведь я еще могу ее уверить, скажу, что хотел испытать, но это было только на мгновение. Он отогнал соблазительную мысль и отвечал суровым тоном. — Ну что же-с? «Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием!» Он не успел докончить фразы «Оскорбленная женщина» встала с кресла и, заходясь от гнева, произнесла почти шепотом «Вон!» Это «вон» было сильнее громкого крика. Человек, ни при каких обстоятельствах, никогда не терявшийся, покорно вышел, понурив голову. Ну, а что же было дальше? А дальше спектакль подходил к заключительной части. Актрису вызвали на сцену. Ваш выход, Лидия Николаевна! Она сумела победить волнение. Недаром она была прекрасной актрисой. И сухо, но твердо отвечала. Иду. Скажите, что иду. И она вышла.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 Ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд Божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала. Неужели он не поймет ее? Не откликнется на этот вопль отчаяния? И ни один из тысячи не понял ее. Он не разглядел за актрисой женщину, холодной и гордой. Он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек. Она осталась одна.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 в руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью. Ах, какой отвратительный запах! Страшно, надо сделать усилие. Горько, сжет в груди. Она ввела зрителя большими изумленными глазами. Побледнела, зашаталась и со страшным раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растение Трянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но мгновение и театр задрожал от бури аплодисментов. Гольское, гольское раздавалось отовсюду. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.